Каченко, расскажите, пожалуйста, подробнее по обряду Пхалам, что для этого нужно. Обряд Пхалам заключается мной с моими учениками школы Кайлас в начале года. Когда закончится этот год, я сделаю объявление о том, что я вновь принимаю человека или людей в Пхалам, это обозначает, что я беру ответственность за действующий ваш бизнес и обязуюсь на протяжении года увеличить доход от вашего бизнеса во много раз. И в случае, и там есть условия нашего сотрудничества, в данный момент попасть в такую программу вы не можете, так как она... Подготавливается, я ее веду на протяжении целого года. То есть каждый день на протяжении целого года я читаю определенные мантры для тех людей, которые участвуют в пхаламе. Что они ощущают? У них растет бизнес, он расширяется, увеличивается, появляются хорошие идеи. Ну и, в общем-то, сам по себе человек изменяется. Сейчас попасть в пхалам нельзя. Нелли